Друзья, продолжаю рассказывать вам о набережной города Днепра, самой длинной набережной в Европу. Все генпланы, разработанные в советское время, предусматривали устройство набережной и выход города к Днепру. Однако реальное осуществление поставленной задачи оказалось возможным только в послевоенное время. Создание набережной в городе Днепри происходило на общем фоне пересмотра отношения к окружающей природе. Борьба за сохранение чистоты воздуха, воды и земли стала важной государственной задачей. Проектирование и строительство Днепровской набережной было ускорено в связи с необходимостью реконструкции городской канализационной системы. Еще в 1957 году Институтом Укргипрокоммундстрой был предложен проект прокладки инженерных коммуникаций на территории существующей застройки в прибережной части города среди кривых узких улочек с необходимостью значительного сноса. Проект оказался экономически невыгодным и трудновыполнимым. Группа специалистов, инженеры Мильман, Ливин и архитектор Зуев предложили предложить единый коллектор для канализации водопровода, газопровода, кабелей различного назначения и теплотрассы за пределами жилой и промышленной зоны вдоль береговой линии. Для защиты же берега от разрушающего действия грунтовых вод предлагалось оригинальное решение – возвести дамбу из металлургических отходов. Предложение употребить отходы металлургического производства с пользой для дела, засыпав их в основание набережной, было очень своевременным и эффективным. По специальной 10-километровой железнодорожной ветке шлаг доставляли для укладки в дамбу. Берег Днепра в центральной части города имеет мягкий изгиб. Это обстоятельство. И какая же технология и каким образом держится самая длинная набережная в Европе? Наружная стена, примыкающая к воде, облицована традиционным гранитом. Парапет смонтирован из звенья литой чугунной решетки, закрепленной между гранитными блоками. Решетчатый же парапет улучшает видимость водной поверхности реки. Полоса зеленых насаждений широтой почти... 40-метровой лентой вьется вдоль набережной. На участке между Центральным и Парковым мостом у самой воды располагается терраса шириной 8 метров, которая оберегает от городского шума и зноя в жаркие летние дни. Здесь можно отдохнуть под теневыми зонтиками летнего кафе, поудить рыбу и просто прогуляться. Какие же улицы пересекают набережную Днепра? Это улица Метростроевская, Юрия Кондратюка, Панаса Мирного, проспект Свободы, Павлова, Горького, Столярова, князя Владимира Великого, Юлиуша Словацкого, Воскресенская, Владимира Мономаха, Европейская, князя Владимира Великого, Павла Ниренберга, Крутогорный спуск, Литейная, 6 стрелковой дивизии, Крестьянский спуск, Мандрыковская, Космическая, проспект Героев, Бульвар Славы, Яснополянская. И мы проезжали достопримечательности. зовут имени Бабушкина, речной порт города Днепра, Днепропетровский государственный цирк, скульптура юность Днепра, фестивальный причал, шар желаний, который сейчас сделан просто подарком, скульптура Айла в Днепро.